Российские военные получили партию новых ударных вертолетов Ми-28 «Ночной охотник». Об этом сообщает официальное издание Минобороны газета «Красная звезда». Согласно размещенной в газете инфографике, в войска в рамках дособоронзаказа поставлены вертолеты Ми-28, сколько вертолетов получили военные и где они будут дислоцироваться, издание не сообщает, лишь констатируя факт передачи техники. Если исходить из публикации газеты, вертолеты были переданы на этой неделе, поскольку в инфографике за прошлую неделю они отсутствовали. Новейший ударный Ми-28 получил более расширенную номенклатуру ракетного вооружения, включающую как управляемые, так и неуправляемые ракеты. Кроме того, вертолету добавлено бомбовое вооружение. Также на вертолете модернизировано пушечное вооружение, это касается самой установки. Она стала легче и получила новое управление. Новое вооружение унифицировано с К-52. Серийное производство модернизированных вертолетов Ми-28 стартовало еще в 2020 году. Установочная партия из двух вертолетов была передана военным в сентябре 2020 года. Всего в рамках заказа до 2027 года в войска будет поставлено 98 вертолетов Ми-28 Ночной Охотник. Ми-28 высокоэффективный всепогодный ударный вертолет нового поколения, предназначенный для выполнения широкого спектра задач. Машина создана с учетом боевого опыта применения вертолета в Сирии. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28 входит инновационная нашлемная система C или указания и индикации. Машина оснащена новой радиолокационной станцией N-025, позволяющей вести круговой обзор а также новой системой радиоэлектронной борьбы. Ми-28 оснащен вторым комплектом управления, что значительно повышает живучесть машины. Вертолет получил двигатель ВК-2500 по российского производства и новые лопасти несущего винта. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.